Как же наполниться энергией женщине солнышком? Здравствуйте, мои прекрасные! Я очень рада видеть вас на моем канале. И сегодня у меня тема, то есть продолжение сериала «Как же наполниться женщине энергией?». И следующая рекомендация – это наполнение солнышком. Когда вы в солнечную погоду, то даже если и не в солнечную, кстати, это можно делать, идете по улице, и у вас есть возможность прикрыть глаза и поднять руки вверх. А если нету возможности, просто идете и представляете, как вы закрываете глаза, поднимаете руки, поднимаете руки вверх и представляете, как солнышко, как луч солнышка спускается в вас, наполняя энергией солнышко. Почувствуйте тепло внутри себя, почувствуйте любовь внутри себя, почувствуйте на наполненность, почувствуйте энергию, после этого закрутите эту энергию вихрем вокруг себя, представьте, как она выходит из макушки головы у вас, приполняя вас и начинает закручиваться вокруг вас. Почувствуйте, увидьте со стороны, как это происходит. Те, кто часто занимается практиками, для них это хватит минуты, чтобы наполниться таким способом энергии. Не важно, есть солнечная погода или не солнечная. неважно, на улице вы находитесь или дома. Это не важно, главное визуализация, главное прочувствовать это все и увидеть. Но а если вы только начинаете заниматься энергетическими практиками, и для вас это тяжело, у меня есть много практик на YouTube-канале «Мир мыслей и чувств». Я вам рекомендую посмотреть практики и начать наполняться, начать делать медитации, читать аффирмации. Можно даже просто слушать, но главное ощущать и видеть. И после этого вы будете наполнены. Если вам видео было интересно и полезно, поставьте лайк. И не забудьте подписаться на канал Мир мыслей и чувств. Нажать на колокольчик, чтобы не пропустить одно из моих следующих видео. Ну а на связи была Елена Лиенко. До встречи в одном из следующих моих видео.